Опустила на ночь, низко голову, склонивший у мира Христос, и смотрела с болью небо, как на средний крест, смерть почувствовала. Открыт нам двери рая, Чтоб тебя гибели спаси. Друг, прислушайся сегодня, Как зовет любовь Господня, Милый друг, немедленно приходи. ноги на добро, заслонил водой Нерастерзанная болью Питнула любовь Не стремилась только дружка А на строй меня оставил Я один между врагами без твоей поддержки мой отец. Задували свет Засыпали серым пеклом милосердия свет Указана на колгофе тиха доброта Заострился бледный профиль Господа Христа Чтоб открыть нам двери рая, Чтоб тебя отгибели спасти. Друг, прислушайся сегодня, Как зовет любовь Господня, Милый друг немедный приходи. Ничего меня оставил, Ни один. Что врагами, без твоей поддержки мой отец, Не смени сладеяний, ни, ни, ни укоров, ни страданий, и не бедаю.